Всем привет дорогие друзья. С вами канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк. В общем, все, кто находится на моем канале впервые, хочу сказать, что канал Work and Life создан для людей, заинтересованных в жизни и работе за границей и во всем, что с этим связано. Сейчас я нахожусь в Республике Польша. Это деревушка под названием Сбытков. Ну, такой провинциальный типа городок. Здесь я буду работать электрогазосварщиком. Сегодня первый мой рабочий день. И я хочу вам показать условия работы, вкратце сделать обзор, чтобы вы смогли видеть примерно в каких условиях трудятся как поляки, так украинцы, так и белорусы. Вот я белорус здесь один. То есть все, кому интересна данная тема, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Ну значит вот, надо будет сваривать детали подобного плана. За каждую такую деталь, деталь абсолютно разная, за каждую деталь такую платят деньги, разные абсолютно расценки. То есть все зависит от того, сколько вы сварите деталей за час, за день, столько денег вы и получите. Вот в таких условиях здесь работают сварщики. Также там, конечно, есть и слесаря, и еще люди разных других профессий. В общем, суть такая. Вот такие примерно плюс-минус условия работы на нормальной работе в Республике Польша. Надеюсь, вам это видео было полезным. Если вы хотите узнать еще больше полезной информации, по данной теме, то обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь ссылками на мой канал с друзьями, не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Вот, кстати, ссылочки на мой канал и на мое последнее видео уже появились в верхней части вашего экрана, поэтому я закругляюсь. С вами был Антон Белюк. До скорых встреч, друзья!